БАНДЕ ГУРУ ПАДДДАНДАМ БАКТА ВИНДДА САМАННИТАМ СРИ ЧАИТАННА ПРАПУМ БАНДЕ НИТТАНАННДА САОДИТАМ СЕ НАНДА НАНДАНАМ БАНДЕ РАДИКААХА ЧАРНА ДАЯМ ГОПИЖАННО СМАЙУКТАМ ВИНДАВАЛАМ МАНУХАРАМ ल पवच की पास इ बव पतितान पावने भविष नन मक करਤ ਵचाਲ Шнавакти подедеви саттватвойи наму нама Нараяно намаскитта нором чайванароттомам Девинсара сватингвасам тато Бхакти Прамадакша Джагод Варана, Деям Садапариха Багнава Виштудухам, Тетас Падам Сива Виренчанна Там Саранам, Метати Банде Биспуре жить, так как мне приковоюшь удовольствие. Пурнанулахаро сасагаро сармурти, сарашти ками када кипам корос. Шри Кришна Чайтанна Сиаддай дагада андарасива сади хи гавура бхакта винд хари кишна хари кишна кишна хари хари хари рам хари рам рам рам хари хари азан улам битабжаву канока буда тух Шанкитаной квитаро камалаху тахшо вишам бару дже бару жуго дхармапалу банде жуго приакару карунам бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рам Харе Рама, Рама, Аре, Ганга Таранг Рамания Джата Калапам Гуди Нирантара Вишти Тавам Вагам Нараяно Пря Манонго жасья сиддхимбишам, бхaji Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Жни сам на пиванты надо Дниа сам на пиванты надо Халанита в накатыбегща Наданты Халанитадбадна хаданте брикшаха Наданте мега кадачит Паропакарая сатам бибхути Паропакарая сатам бибхути Гавдия Гошти Патти Гавдия Гошти Шри Шри Лабхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такор Сказал, что Вашнав, Вашнава не привлекает никакие материальные вещи. Он не испытывает вовлечение ни к чему в этом мире. В этом мире нет ничего, что могло бы привлечь Гуру Вашнава. Возможно, нас здесь много привлекает, но не Вишнавов, потому что их влекут лишь лотосные стопы Бхагавана. Сила Пракупада сказал, что ни деньги, ни мужчины, ни женщины, ни роскошь не привлекают вашного, потому что в их сердце уже влечение к лотосным стопам Шри Кришна. Именно поэтому им неинтересно соперничество, политика, зависть. Все это просто не может коснуться их. Потому что... Все это присутствует, когда в человеке есть какое-то неудовлетворение, какое-то недовольство, недостаток. Нам это присуще постоянно. Мы испытываем неудовлетворенность, потому что у нас нет привязанности к Кришне. Именно поэтому наш даршан, наша концепция, наш разум и ум привязываются, интересуются вопросами, которые не связаны с Кришной материей. Именно поэтому недовольство постоянно присуще нам. Как понять, кто есть Саду? Прабхупат объясняет, что Саду всегда занят определенным служением. Он служит всему миру. Тот саду, кто постоянно занят служением Бхагавана, святому имени Бхагавана, святой обители Бхагавана. В шастрах сказано, что жители райских планет Бур, бува, сваха. Мы you know, находимся it's на планете под названием Дэвидхан. А выше We нас находится много планет, которые населены душами. Там полно джив, которых мы не можем видеть. Привидения, духи. But you cannot understand. Тем не менее, они the недосиг... the... невидимы для нас. А на райских планетах живет 33, crores. 33, 33 crores, крора полубогов. Okay. That, go, uh, Bhur, Выше райских планет находится Махалока. То есть это высшее среди райских Бур, планет. Бур, Булах, Сваха, потом идет Джаналока, потом тапа Сатья. Но тем не менее, все эти Лука, планеты материальные. Если вы достигнете рая, вам придется рано или поздно пасть оттуда. Вчера я рассказывала о Индре, который был вынужден пасть с Брахмой в одну из кальп. Также происходит нечто подобное. Когда его жизнь подходит к концу, он может либо возвыситься, либо пасть. Все зависит от того, что делал в своей жизни Брама. Порой мы видим, что Бхагаван принимает облик Брахмы. Он сам становится Брамой, когда нет подходящей дживы во всем творении. Бхагаван вынужден принять форму брамы. Тем не менее, если есть кто-то подходящий, Бхагаван наделяет его ответственностью занимать пост брамы. То есть Брамы сменяются. Начиная с брамы, заканчивая муравьем, идет постоянная смена тел у живых существ. И нигде в человеческом рождении не сыскать удовлетворение. Счастье, Счастье присуще только чистому преданному. Саду, которые смотрят внутрь себя, не вовне. Мы смотрим во внешнюю среду и вне нас ищем счастье. Но если мы посмотрим внутрь себя, мы разовьем наш третий глаз, и он сможет узреть трансцендентное. Мы знаем from что даже according to his activity, То есть даже сам Брахма может либо возвыситься, либо пасть. Так или иначе, приходится рождаться, в... то есть мы попадаем в чрево той или иной матери, без матери новое тело получить невозможно, и это не так-то уж и сложно. Но что сложно, по-настоящему сложно, это встретиться с чистым преданным. Настолько сложно, что даже Брама и Шанкар мечтают об этом. Никаким языком, никакой философией не, не представить редкость этого явления, встречи с саду. Даже сам Бхагаван Щи Кришна стремится встретиться с саду. Он говорит, что я бегу за своим преданным, всегда бегу за ним. Почему? Для того, чтобы обрести пыль с лотосных стоп преданного. Когда преданный идет, то есть мы, когда человек идет по земле, из-за шагов пыль поднимается. Мы этого, возможно, и не видим, тем не менее это всегда происходит. И когда мы следуем за вашнаумом, это пыль говорит, умощает нашу голову. Of... И в поисках такой why пыли Бхагаван to to следует за своим преданным браманды бесчисленные браманды по сравнению с пылью слотосных стоп преданного не имеет ценности но без философия прямых осознаний не этого не понять. Нам совершенно не выученная философия, мы so, хотим слушать о Бхан, прямых осознаниях. Итак, Бхагаван, Шри Кришна говорит, что «я бегу за своим преданным, потому что в таком случае я смогу получить пыль его лотосных стоп». Это говорит Бхагаван, который поддерживает бесчисленные миры. Весь мир находится под его контролем, он питает мир, управляет им. На, во Вьякаране, у нас имеется в виду санскрит, бенгали, в английском. Ятро, яну, ятро, яссу, ясмей, яд, яд, яд, яд, It's all. All kes and in ultimately going to touch the lotus feet of our Not touching you. But very nice. In Sanskrit, grammar, English, grammar, all everywhere. There's kes and in. Huh? This way all... We are going to touch Bhagavan. I mean, Bhagavan is the original reason. Yatro, Yeno, Yatu, yasu, Yasmai, Yad, Yad, Yatha, Yada Where, How, When, by whom, Which Way All, everything, basically, going to touch the lotus feet of Bhagavan. Nothing else. But we understand, I have done it. This way, nothing else. So, in Sasaki, in our Vaishnav society, Нужно понять, на санскрите есть понятие, что такое эгоизм. эгоизм кому-то присущий эгоизм кому-то нет но вайщчного совершенно не совершенно не этот вопрос Шартапарата, параа не шарта и третья парата. Вашнавы заинтересованы в третьем понятии о том, как принести благо всеми и каждому. Сатя, э, второе понимание ⁇ это эгоизм, не Парата, нишанта Парата, это отсутствие эгоизма. Возможно, if we, if we это благоприятно, this тем не менее. Есть много организаций, которые, сообществ, которые позиционируют Нишанта Парата. То есть имеется в виду, они позиционируют себя как э, благотворительное сообщество, что у нас нет эгоизма, мы хотим помогать другим. А люди бегут на это, не понимая, что за всем этим стоит, стоят какие-то мотивы. То есть, чем больше рекламы «Food for Light», «Еда для жизни», различные организации благотворительного характера имеют за собой корыстные мотивы, вы действительно думаете, что там не замешан никакой эгоизм? На самом деле, это лицемерие. Они очень умные и эгоистичны, настолько, что даже наши, наш эгоизм не сравнится с их. Предоставляя Какие-то какую-то якобы помощь э, обществу, открывая больницы, распространяя пищу, они получают огромное количество денег и даже небольшую часть не затрачивают на то, чем они якобы, для чего эти деньги. Мы не имеем права говорить о других сампрадаях. Я люблю гаудья сампродая, тем не менее, я говорю о тех, кто не принадлежит гаудья сампродая. Я не говорю о тех, у кого есть привязанность, настоящая привязанность к Прабхупаде. Подлинный преданный обладает, у него есть право говорить о том, кто ведет себя неправильно. Он может, чистый преданный, может даже указать на недостатки Индры, на какие-то его ошибки, но тот, кто хочет наслаждаться, у кого наслаждение, стремление к наслаждениям, он не имеет права делать замечания. В Матхури, во Вриндаване есть много обществ, которым Государство предоставляет финансовую помощь, открывает детские дома, школы. То есть, я просто хочу сказать, что они, как минимум, Тратят, затрачивают те деньги, которые им выделяются для их благотворительности. Но вайшнавы, вайшнавы плачут за весь мир и помогают всему миру, но мы этого не знаем. Мы восхищаемся какими-то большими обществами, которые занимают определенное положение в обществе. Итак, Прабхупад говорит, что эгоизм плохо, отсутствие эгоизма это неплохо. Тем не менее, если приглядеться, что подразумевается под... То есть много в мире благотворительных организаций, которые якобы позиционируют, позиционируют себя как якобы, что у них нет никакого эгоизма, что они абсолютно бескорыстно действуют, но они получают большие денежные средства для, своего, для своей деятельности, но не затрачивают даже часть. Когда Прабхупаду приносили деньги, порой перед ним ставили условия. Вот эти деньги, пожалуйста, потратьте на пир. Используйте их на пир. А Прабхупад отвечал, забирайте их назад. Заберите деньги, я не могу их взять. Потому что вы даете их советом, как я должен их потратить. Если вы приносите деньги, это уже моя ответственность, как их потратить, как задействовать их, потратить их на пир или потратить на служение коровам, или саду, или напечатать книги. Если вы приносите эти деньги в настроение предания, вы должны полагаться на меня, поэтому вы приходите ко мне, потому что вы доверяете мне и полагаетесь на меня, и уверены в том, что вы поможете мне, что... Я получу благо при помощи вас. То есть настоящее милосердие присуще лишь чистому предному. Паратха-паратха. У них нет, нет ни эгоизма, ни какого-то материального бескорыстия. Единственное, чего они хотят, доставить вам, обеспечить вам абсолютное благо. Если вы не готовы, вам требуется операция, но вы не готовы, чтобы вас прооперировали, я все равно должен помочь вам таким образом. Если даже вы будете пинаться, я должен, я обязан провести операцию. Именно поэтому лицемеры со мной не могут находиться. Я рад этому. Тогда, если будут приходить люди, которые не готовы прикладывать усилия в баджане, они будут отнимать время, которого у меня и так очень мало. Поэтому я думаю, что та обстановка, которая у нас есть сейчас, очень благоприятна. Итак, Парадха Парата настолько сокровенна и возвышена, что обычные люди, материалисты понять ее не могут. Лишь те, кто находится в связи с Бхакти-Сикхантой Сарасвати, лишь те, кто находится подле его стоп День за днем я буду раскрывать что есть абсолютное благо для всех живых существ и как Гуру и вайшнавы стараются доставить нам это благо. Вчера so, yesterday, yesterday, я рассказывал -Maharaj о том, как Аватхут Махарадж рассказал Яду Махараджу о том, как он обрел знания от своих двадцати четырех гуру. Настоящие парамахамсы каждую секунду извлекают уроки. У них есть особые способности извлекать уроки из всего, что их окружает. Каждый обладает хорошими качествами. У всех есть хорошие качества. Не может быть полностью плохого человека. И мы должны обращать внимание именно на них. В отход Саньяси перечисляет одного за другим своих гуру. Вчера он рассказывал о том, как он обрел урок от Притхвима, от Матери-Земли. Нам кажется, что нас окружает материя. Тем не менее, повсюду присутствует четан, но он находится под покрытием. В разговоре между Махапрабху и Харидас Такуром, Харидас Такур спрашивает, как... Махапрабху спрашивает, как... Деревья, растения могут обрести благо. И объясняет, когда ты воспеваешь святые имена, создается впечатление, что раздается эхо. Но в действительности это не эхо, это деревья, камни вторят тебе, повторяют за тобой святые имена. Шукадев Госвами ощущал, что он во всем и все в нем. Именно поэтому все, что окружало его, горы, деревья вторили Шукадева Госвами, точнее. Отвечали Шукадауга с вами, но они не отвечают нам, не вступают в взаимодействие в с нами, потому что нашим центром являемся мы сами для себя когда если боль ваша боль трогает мое сердце, также пронзает мое сердце. это признак симптом саду. Жители райских планет, высших планет, саду, которые совершают баджан, которые совершают аскезы, муни, риши, они находятся на разных уровнях. Когда они видят, Страдания живых существ, наши мучения. Они плачут. Муни и Риши глубоко сопереживают нашим страданиям. Именно поэтому я говорю, что время от времени Нарада Махараджа приходит в этот мир, чтобы помочь. Муни и Риши порой приходят. Как в случае с Читракетураджой. Кетураджой, Нарджи Махарадж пришел к нему. Они переживают из-за того, что мы так сильно страдаем. То есть, видя на наше грязное, глядя на наши грязное существование, они глубоко сочувствует. Естественным образом сочувствие присуще вачнавам. Я хочу с разных сторон осветить то, что саду всячески думает, постоянно думает, как принести нам благо чтобы мы возвысили свое сознание. В Гите и в Бхагаватам сказано, что нас окружает Четан, то есть имеется в виду вс живые всюду души, но мы этого не понимаем. То есть Харидас Такор объясняет, что горы, камни вторят тебе, то есть они, то есть сознающие существа, то есть это, там присутствует четан души. Махапрабху спрашивал Харидаса, как мусульман освободить? А Харидас стучал, не переживай. Да, они не готовы произносить твои святые харам, имена. Харам. Тем не менее, они, следуя своим писаниям, порой восклицают харам. харам. Конечно, они не, не имеют в виду Господа Рамачандру. Тем не менее, харам. они произносят эти слова. И получается нам абхаз. Осознанно или неосознанно они не произносят его. Они получают получают э, благо. Все сказано, в Гите, сказано, что нет недостатка духовности. Все в действительности, что нас окружает духовно. Но проблема в том, что мы из-за влияния маи слепы, и не можем этого разглядеть. Mean, has some innocence. So, so, Jodhu Maharaj is going to give you know, Jodhu Maharaj you know, hearing and Avadad Bala speaking that I am going to hear from this Prithvi Maa, Mother R. Even in our Baishnavas teacher, Archan book, you can find Archan book, they can find it is written. В Вашнавских писаниях в, Арчина, в книге по Арчине, вы можете на найти правила, предписание, что как только вы проснетесь, необходимо прежде всего сесть, сконцентрировавшись на лотосных стопах Гуру и Бхагавана, закрыв глаза, сконцентрироваться на них. И нужно знать о правилах, Потому что иначе мы не сможем продвигаться. Когда вы встаете, когда вы ставите ноги на землю, вы должны просить прощения у земли. Пожалуйста, мать земля, прости меня, что я вынужден ходить по тебе. Как мать прощает своих детей. В Индии это такое бывает, что ребенок нечаянно может пнуть мать, ну, то есть как-то наступить ей на ногу, и тогда мама подзывает его и говорит, предлагай мне поклон. Почему она делает так, чтобы ребенок, то есть это неблагоприятно так делать, и ребенок тем самым искупает свою вино. От Матери-Земли мы должны научиться терпению. Ее терпение невозможно сравнить с чем бы то ни было. Настолько оно огромное. Относительно этого нужно вспомнить читание Шикшу. Махапрабху дает нам наставление, что для того, чтобы воспринимать Святое Имя, необходимо исп... исполнять условия, которые даны в этом стихе. Можно часами рассказывать лекции Харикатху, якобы Харикатху. Но... Она не будет являться таковой, пока она не будет в настроении со смирением. Если нет смирения, нельзя рассказывать харикатху. Потому что это будет пустое, пустая трата времени. То есть прежде чем рассказывать харикатху, необходимо достичь минимальной необходимой квалификации. Смирение. Порой кажется, что качество непредного и предного одинаково. Порой мы смотрим на какого-нибудь материалиста и думаем, его так оскорбили, а он ничего не ответил. Я сам знаю такую историю. Одного лицемерного брамачари, не хочу называть его по имени, он ученик Щелоба Активалды Битертхи Мухараджа, он показывал всем, такую, такое смирение показывал, то есть он позиционировал себя как очень смиренного человека. Но в конце концов стало ясно, что все-таки он притворяется, что нет у него смирения его отец был обманщиком. Он собирал деньги, собирал деньги, возможно пожертвования, и не использовал их для служения, то есть не использовал по назначению. Когда его ругали, он смиренно опускал голову. Right, То есть цель в том, что он others, при... That, silence, so he занимал he деньги и не отдавал. То есть ему было выгодно проявлять смирение и он делал это, как это делают бизнесмены для того, чтобы расположить к себе каких-то партнеров, они обходительно с ними обращаются и с внешней точки зрения кажется, что это проявление смирения, что это есть настоящее смирение, но это обман. Никто в этом мире не обладает подлинным смирением, кроме настоящих ващнавов. Можно думать, что тот или иной человек обладает смирением, но это обман. Потому что Прабхупад дает нам ясное понимание, что такое смирение. Можно подумать, что Кеша Госвами Махарадж не смиренен. Или Санта Госвами Махарадж. Ну, хорошо, ащи да", с вами хорошо, да, смиренен. Но вот седанти хорошо точно нет. Люди размышляют так. Но если мы посмотрим, они... То есть, если мы глубже посмотрим, то они как раз обладают настоящим смирением. Прохват объясняет, что подлинное смирение появляется лишь тогда, когда нет даже намека на пратиштху, на желание славы, почета, положения. Это очень точное определение, научное. Если нет никакой, никакого эгоизма, никакого желания выгоды, когда ты всю свою жизнь посвятил служению Бхагавану и служению действительности всему, всему миру, тому, чтобы принести благо всему миру, И только те, кто не преследует никаких корыстных интересов, могут говорить смело и открыто. В противном случае они не способны на это из-за страха. См то есть внешнее заискивание, вежливое поведение — может выглядеть смирением, но, конечно же, оно таковым не является. Лишь когда не будет корыстных интересов, когда мы предложим, посвятим свою жизнь, душу, Бхагавану, и когда мы сможем принимать все, что будет давать нам Бхагаван, имеется в виду, чтобы он не посылал какие обстоятельства, это и будет настоящее проявление смирения. Саду открыт для всех и каждого. Так же, как изобретения ученых открыты всеми и каждому. Когда, кто бы ни приходил к саду, этот человек думает, что Махарадж меня очень сильно любит. Махарадж меня любит, потому что Бхагаван присутствует в сердце саду, поэтому у него нет корысти, и он любит каждого. Так, вся, все окружение, вся окружающая природа, Шукадева Госвами вторила ему, отвечала ему, взаимодействовала с ним. Когда отец звал его, «Мальчик мой, вернись!» Но Шукадева Госвами даже не оборачивался. Ему было совершенно неинтересно, кто его отец, а кто мать. Выйдя из на матери, он не оборачиваясь, пошел в лес, и он чувствовал единение с природой, потому что понимал, что все во мне, а я во всем. Space, everywhere the solution, I mean, in Similarly, -no Когда мы Some растворяем в воде какое-то лекарство, лекарство или а какой-то порошок, порошок, он, он сливается с этой и водой и становится единым. То есть одна молекула этого лекарства смешивается с молекулами воды, и точно так же в этом мире повсюду присутствует Господь. Отец звал Шукадева, но он не отвечал в то время, как вся природа отвечала. В сказано, Бхагадам что Весадев Госвами бежал за Шукадевом, чтобы вернуть его домой. Он в действительности не бежал, как обычный отец. То есть можно подумать, что он так был привязан к своему сыну, что хотел вернуть его назад. Но это было не так. Гесадева Госвами — это Шактия Веша Аватара. Он some... не хотел наслаждаться своим сыном. Он не хотел получить какие-то то есть не был привязан к нему, потому что хотел наслаждаться им. Он хотел вернуть его, потому что он твердо знал, что его сын никак не связан с материей, что он абсолютно свободен, он освобожден. Он Парамахамса, с рождения, если я вложу в него Бхагаватарасу, Она будет э, э, э, цел целостно сохранена. So, и вся природа вторила. Кто? И Кто? Кто отец? Кто сын? Кто сын? Кто, Кто отец? отец? О, чем, о, о чем разговор? Капутра. Но Шакадева с вами шел, он мне на что не обращал внимания. Итак, Авадхот Махарадж не был обычной личностью. Мы должны развивать смирение. Смирение к чему? Смирение к прощению. Мы не злимся на детей, которые... Отец не злится на ребенка, который может пнуть его. Он берет его на руки и целует. И такова природа саду. Для него, естественно, прощать. Прощать наши ошибки. Так же, как это делал Харидастакор. Его били на 22 базарных площадях. В то время как после первой такой, после первого такого избиения на, на, на площади э, человек умирал. Тем не менее, он просил Господа за то, ш, о том, чтобы он простил его мучителей. Точно так же терпение, смирение... Иисуса Христа доказывает, что Он был ващнавом. Внешне можно много что, можно много что говорить, но внутри я уверен, что Он был Вашнавом, точно так же, как Шанкарачария, С внешней точки зрения Он ващнавом не являлся, но внутри Он точно им был. Люди говорят, что якобы Иисус Христос пил вино, ел рыбу. Я знаю, что этого не было. Это просто придумано человечеством, чтобы оправдать их грехи. Не могло быть такого, что он действительно это делал. Он любил птиц и животных. Да даже он проявил милость к проститутке. Такая, такая жестокость не могла быть присущей ему. И Мухаммад, пророк Мухаммад, также ел вегетарианскую пищу, но его последователи утверждают, что он ел мясо. Такого быть не может. И они даже не могут этого доказать. Итак, смирение, настоящее смирение присуще лишь саду. Никто помимо саду не может им обладать. Наша Мать-Земля терпит все, все наши, все наши ужасные дела. Тем не менее, она терпит, она не, вы, не выбрасывает нас. Политических лидеров можно сравнить с дикими животными. Они даже не представляют, сколько боли они доставляют Матери-Земле. Они убивают, убивают невинных людей. Ни за что. После того, как атомная бомба была сброшена, на Хиросима и Нагасаки, по сей, по сей день люди рождаются с уродствами. То есть прошло уже очень много лет, Ученый, который изобрел эту бомбу, хотел совершить самоубийство, он говорил, что я никогда не... Эйнштейн лучший среди ученых. Он не просто ученый, он еще и риши, потому что он видел будущее, он предвидел будущее, что будет в будущем. Только он смог осознать, что материя, что в материи содержится энергия. Он смог осознать это при помощи Гиты, потому что он изучал so, ее. То есть это тайное знание заключено в гите, и в момент поклонения Деви читается эта шлока, что Деви присуща, Деви находится в каждом материальном объекте. Она может превращаться в энергию. Если представить, как, как мир проявился, то есть как мир образовался, можно... С ума сойти. то есть он был в тонкой форме а потом принял грубую материальную чем сильнее чем сильнее, молекулы друг другу прижаты, тем so, больше, выше плотность. And volume, and Таким образом, если плотность земли повышается, у нее определен за то, чтобы это понять на самом деле нужно понимание физики и химии. У Земли есть общая плотность. Если я увеличиваю плотность Земли, то есть если она сокращается в объемах. Если плотность Земли увеличивается, она сокращается в объемах. Когда then я, когда же я плотность Земли до бесконечности увеличит, то и Земля превратится. Земля уменьшится в своем объеме. Одна из организаций мировых заявляет, что мир произошел из звука. То есть, они до этого дошли, но это, это в действительности правильно. Прежде, чем ложиться спать и просыпаться, нужно сделать что-то, что даст вам возможность не чувствовать усталость на протяжении дня. Каждый And день, хотя бы полчаса я oh. делаю это, я ложась oh, в кровать, no я не сплю, я сажусь. То есть нет в этом мире недостатка в сознании. Сознание повсюду. Сознание, присущее всему, что нас окружает. Мы учимся терпению и... Все прощения о матери Земли. <coughs> На земле растут деревья, есть горы. И они также мои гуру. Потому что они также лишены эгоизма. Скоро будет Гвардхана Буджа, и мы поговорим в этот день об этом. В этом сказано, что Гирирадж Махарадж – лучший All среди слуг Кришна как это горы является твоими Как это горы являются твоими гуру? Потому что горы предоставляют бесчисленное количество лекарств, лекарственных трав как в Гималаях растет столько лекарственных трав. И даже емуны и гангаджи не сходят с Гималаях. Сарасвати, мандаккини, реки, водопады, фрукты, цветы. В Гималаях растут цветы. Вместе под названием Павали. Павали. То есть там растут цветы, которые нигде в мире больше недоступны. Там все усеяно цветами. Кто создал это? Эту красоту. Итак, земля, моя гуру, горы. Они отдают все и не ждут ничего взамен. На сегодня время вышло. Не забывайте, то, что вы слышите, это сокровище, которое может указывать вам направление навсегда, всегда будет делать это. Главный вопрос в том, кто способен принять то, что я говорю, so, только тот, кто может принять, сохранить.